Частота армянских провокаций на Азербайджано-армянской границе и вдоль линии соприкосновения в Карабахе не оставляет сомнений, что Ереван основательно подсел на стратегию государственного террора. Его дальнейшие действия будут носить исключительно подрывной характер. Подрывает страна-агрессор мир и спокойствие в регионе посредством разрушения и без того хрупкого каркаса политического процесса. Переговоры заглохли по вине Еревана, который не хочет урегулирования территориального конфликта с Баку. Агрессора устраивает статус-кво, это означает, что армяне будут постоянно совершать эскалацию положения. Инцидент со взятием в плен армянского офицера Гургена Алавердяна, возглавлявшего диверсионную группу в ходе боевого задания, это очередное звено в ряду аналогичных вылазок, что пресекаются азербайджанскими военнослужащими. Ереван утверждает, будто Азербайджан представляет заблудившегося армянского офицера как диверсанта, тем самым распространяя дезинформацию. Надо иметь беспредельную наглость, чтобы голодного и разъяренного волка выдавать за безобидного ягненка. Алавердян пойман с поличным, будучи командиром диверсионно-разведывательной группы, да еще и с полной смертоносной амуницией. Имевшийся при нем полный боекомплект и средств огневой защиты, связи, разведки и навигации свидетельствует, что Алавердян пересек линию фронта с намерением осуществить новые преступления. Не обезвредить его азербайджанский солдат, он бы наделал дел, и вряд ли обошлось бы без потерь. И тогда Ереван немедленно завыл бы, дескать, Азербайджан нарушил перемирие на линии соприкосновения. И в последующем снова зазвучала бы дежурная песня о старом. Мол, Армения не может договариваться с Азербайджаном, угрожающим безопасности несуществующего армянского народа под номером два. В сообщении же Министерства обороны Азербайджана черным по белому уточняется, точнее напоминается, что каждый раз после провальных операций Ереван выдает своих диверсантов и разведчиков за заблудившихся селян, пастухов и душевнобольных. Создается ощущение, что армянская армия укомплектована из психически больных, сельских проходимцев и законченных пинчук. В принципе, негодного контингента в армии агрессора хватает. Время от времени в Ереване и в других городах родители душевнобольных, инвалидов и людей с разными пороками, что негодны для воинской службы, протестуют у зданий комиссариатов и оборонного ведомства, призывая власти к совести и разборчивости. Сказывается дефицит демографического ресурса, и армянские власти, выполняя жесткие разнарядки, ставят под ружье даже больных. В тех местах фронта, где температура постоянно зашкаливает, орудуют матеры и военные преступники, за плечами которых выучка по поддержанию перманентной напряженности. Застигнутый врасплох Ереван на этот раз решил разбавить обстановку гуманистическим вбросом. Подбив на психологическую атаку штатного защитника прав человека, аппарат омбудсмена, изучив публикации в разных азербайджанских источниках, вдруг зафиксировал факты якобы грубых нарушений прав армянского офицера, закрепленных в международном праве. Оказывается, обезвреженного Гургена Алла Вердяна нельзя было выставлять перед общественностью в наручниках, окружать азербайджанскими военнослужащими, которые якобы вели себя неподобающим образом. По всей видимости, омбудсмен Арман Татоин прилетел из космоса и не владеет ситуацией, раз несет околесицу, говоря о том, что обстановка вокруг обезвреженного армянского диверсанта пропитана ненавистью к этнической принадлежности Алавердяна. По его логике, азербайджанские военнослужащие должны были окружить террориста заботой и вниманием, воздать ему почести только лишь потому, что он офицер и заблудился в чужих пенатах. Почему-то армянский омбудсмен не вспоминает о Женевской конвенции, гарантирующей право на уважение к чести и достоинству человека, когда в руках армянских извергов оказываются азербайджанские пленные. Они не церемонятся не только с захваченными военнослужащими, но и с гражданскими лицами, измываются над ними самым нечеловеческим образом. Теперь, когда обнажилось еще одно свидетельство армянского государственного террора в отношении Азербайджана, Амбудсмен Татоин взывает к милосердию терпимости, напоминая, будто Алавердян, этот военный преступник в плену, находится под юрисдикцией Азербайджана. Следовательно, официальный Баку не должен отрицать свою ответственность за его судьбу. Этому омбудсмену Татаяну, наверное, отшибла память. Плененные азербайджанцы Дильга Маскеров и Шахбазгулиев, вот уже несколько лет, томятся в армянских застенках и вынуждены терпеть состояние нечеловеческого содержания. Неужели у армянского омбудсмена не нашлось гуманности, чтобы облегчить их участь, посодействовать освобождению? Они ведь не военные, а гражданские люди, и не было у них никакого злого умысла, оружия и боеприпасов, как у этого армянского диверсанта с оружием. Они ведь тоже находятся под юридической ответственностью армянских властей. Пленение диверсанта Алавердяна — это следствие горьких заблуждений армянских политиков, которые потеряли связь со временем, с реальностью. Мозговой разнобой заставляет их пропитывать пространство взрывоопасной смесью. Ереван не понимает, что ударная волна снесет их. И судьба обезвреженной армянской диверсионной группы — еще одно тому подтверждение.